Трансляция тоже, да, Катя? Да. Спасибо да. большое. Добрый вечер, дорогие подруги. Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре программы «Женское здоровье», который э, в этот раз посвящен очень интересной и очень загадочной теме. Это вопросы эндокринологии. И э, я хочу представить вам нашего эксперта, Доктора, которая будет сегодня с нами делиться своими знаниями в этой сфере, это активистка нашей программы, это активистка проекта «Кэшер» из города Махачкалы. Это наш давний-давний друг Софья Григорьевна Шубаева. Софья Григорьевна эндокринолог, причем эндокринолог и взрослый, и детский. Она врач высшей категории аспирант и ассистент кафедры и Дагестанского государственного медицинского университета. По возможности с нами сегодня будет еще один эксперт. Это Марина Владимировна Сагель, кандидат медицинских наук и доцент кафедры лучевой диагностики и онкологии, главный врач Центра медпрофи из города Ульяновск. Но вы сами понимаете, какая сейчас ситуация, вот мы, к сожалению, наш вебинар, вот, который сейчас проводим, уже переносили, он сегодня у нас, слава богу, состоялся, потому что мы живем в такой атмосфере, что наши врачи, очень часто загружены совершенно неожиданными мероприятиями, и какие-то катаклизмы могут случиться и с нашими близкими. Поэтому вот в данный момент сейчас Марина Владимировна не с нами, но как только она закончит свои срочные медицинские диагностические дела и оторвется от своих пациентов, она присоединится к нам. Я очень попрошу вас по возможности сейчас включить свои камеры, потому что всегда доктору, когда uh, разговаривают, видя uh, своих пациентов, своих друзей в лицо. Uh, я хочу начать нашу встречу с небольшого анкетирования. Небольшие uh, анкеты, буквально из двух вопросов для того, чтобы понять, насколько часто в жизни нам приходилось встречаться с врачами-эндокринологами. Пожалуйста, Катя, запусти, если можно, анкету. И обратите внимание, что в первом вопросе можно выбрать один вариант ответа, а во втором вопросе можно ответить, выбрав несколько вариантов. Для того, чтобы вы полностью видели анкету, вам надо немножечко прокрутить вот здесь вот колесо прокрутки, спуститься вниз, потому что сразу вы видите только часть этой анкеты. Так, В первом варианте можно выбрать один вариант ответа, а во втором вопросе, можно ответить, выбрав несколько вариантов ответа. Буквально еще полминутки мы подождем. Это очень важно для того, чтобы понимать наш стартовый уровень. Когда в жизни нам приходилось или не приходилось обращаться к врачам-эндокринологам. И второй вопрос это что привело нас на этот вебинар? Я думаю, что в основном ответили на эти несложные вопросы. Если можно, Катя, результат анкетирования выведите, пожалуйста. Сейчас участницы ответят, пока что только 17. Он человек еще... у нас ответил. Еще... Да, девушки, да, если ну, можно, ну, пожалуйста, да, отвечайте на вопросы. Пока люди отвечают на вопросы, я хочу несколько слов сказать по ходу нашего вебинара. Работать мы с вами будем час, час 15, как обычно мы это делаем. И вначале доктор расскажет вам о том, что такое эндокринология и какие есть вот такие очень важные вопросы, с которыми обращаются именно к эндокринологу. И у меня есть часть вопросов, которые предварительно присылали наши участницы. Но я понимаю, что у каждой из нас тоже могут быть какие-то определенные вопросы, поэтому в конце у нас будет возможность задать лично вопросы. Кроме тех, которые присланы заранее, эти вопросы я оглашу, они будут названы и во время трансляции, я не буду называть имена тех, кто спрашивал. Вот дальше мы выключим трансляцию, и вы сможете уже лично задать какие-то вопросы доктору или написав их в чате, или мы включим вам звук, вы поднимете руку, и вы сможете эти вопросы задать, для того чтобы эти вопросы сохранились вот в нашем в уже узком кругу без трансляции. Итак, вот я сейчас вижу итоги нашего анкетирования, и 64% из присутствующих здесь обращались к врачу-эндокринологу не часто, никогда. 32% часто и есть 5% участников, которые никогда не обращались к эндокринологу. Что касается второго вопроса, то вы видите, что... Вопросы укрепления своего здоровья интересуют 91% участников с заботой о взрослых членах семьи. Сейчас пришли 23 человека, и то, что касается здоровья детей, интересует 41 человек, 41% людей, которые вот пришли на сегодняшнюю встречу. Спасибо большое за участие в этом опросе. Это действительно очень важная картинка, потому что мы таким образом можем Понять, что мы готовили, и насколько это соответствует вашим ожиданиям. И я хочу сказать: я думаю, что меня поддержит, что действительно мы правильно построили как бы, сегодняшний разговор с учетом того, что вы можете услышать на нашем сегодняшнем вебинаре. Я сейчас запущу презентацию. Видно? Это не тот слайд, Это не тот слайд, я понимаю, но у меня сейчас почему-то... Сейчас, одну секундочку, небольшая техническая заминочка. Сейчас я включу нам презентацию. Ну, пока техническая заминочка, И, я, угу. мне, наверное, тогда поздороваюсь все-таки, потому что да, всем здравствуйте. Очень приятно, что мы сегодня собрались. Надеюсь, мы достаточно продуктивно проведем наш сегодняшний вечер. Сделаем его не скучным, вот не вот таким, а как, как бы лекция, которая там кому-то неинтересна, но слушать, потому что надо слушать. Нет, давайте, девочки, включимся, проведем ее интересно, живенько, чтобы время у нас как-то прошло с пользой и, и не скучно. Вот это, мне кажется, оптимальный вариант будет. Ну, эндокринология – интересная наука, на самом деле. Пока мы листаем, ищем наш первый слайд. Все, он уже, уже, на, уже на месте, пожалуйста, Сахар Отлично, да. да, эндокринология – достаточно молодая наука среди всех как бы, наук, да, которые есть у нас по органам и системам, но не потому, что я эндокринолог. Одна из самых важных. Итак, эндокринология изучает железы внутренней секреции, и, соответственно, гормоны, которые ими вырабатываются. И я вам хочу сказать, что эти гормоны отвечают абсолютно за все, за все системы нашего организма. За нашу силу, бодрость, настроение, память, внимание, красоту, волосы, ногти, кожу и так далее. То есть за все наше женское, не только женское, за мужское, за наше здоровье, Отвечает именно э, гормоны, они контролируют функцию практически всех органов, э, в том числе и нашей эмоциональной, психоэмоциональной сферы в том числе. Ну, э, чем, ну из каких органов да, она состоит, грубо говоря, вот чем занимается эндокринолог на приеме, то есть что он будет у вас изучать? То есть кардиолог изучает сердце, там, как бы невропатолог, нервную систему, головной мозг. А что же делает эндокринолог, с чем он работает? Основные органы, уже можно сделать следующий слайд, это щитовидная железа, она расположена на передней поверхности шеи, красивая в виде бабочки, это, это наш орган здоровья, красоты и молодости. На самом деле не только у женщин, но и у мужчин, а у детей это орган интеллектуального развития в том числе. Второй главный эндокринный орган, Это, ну, если мы будем спускаться сверху вниз, это поджелудочная железа она помимо своих функций в желудочно-кишечном тракте, она вырабатывает гормоны, в том числе гормон инсулин, и в связи с его нехваткой, дефицитом или плохой работой у нас может возникать заболевание сахарный диабет. Ну, каких типов он бывает, мы оговоримся позже, он бывает у взрослых, он бывает у детей, ну, в общем, это поджелудочная железа работает так. Следующее, если спускаться сверху вниз, это надпочечники, то есть почки отдельно, над ними пирамидки находятся, это железистая ткань, они вырабатывают множество гормонов, у них очень много гормонов, больше, чем у щитовидной железы и у поджелудочной, и надпочечники отвечают, во-первых, за нашу репродуктивную функцию связки с органами малого таза, так и за артериальное давление, и за психоэмоциональную сферу, Ну, за нашу усталость или неусталость, за выносливость, это все гормоны надпочечников. Далее по цепочке это органы малого таза, у женщин это яичники, у мужчин это, соответственно, семенные канатики. Это половые гормоны, которые будут отвечать, соответственно, за нашу систему, за нашу женственность, и за нашу репродуктивную функцию и еще за костную систему. Об этом поговорим позже, вот остеопороз, мы будем о нем говорить. Вот там тоже огромную роль играют именно эстрогены и тестостерон, то есть вот эти гормоны половые. Это основные распространенные те, что вы увидите на картинке. Все эти гормоны подчиняются одной единой структуре. У нас организм и особенно его эндокринная функция очень иерархичная. То есть есть такая определенная иерархия. Есть главный орган – это гипофиз. Он расположен в головном мозге. Вот там есть такое интересное турецкое седло, и в нем, и в этой ямке расположен гипофиз. Маленький орган. он, он как бы напоминает инжир, если сделать, ну вот как бы поставить его раз и два, он вот, вот такой, приблизительно формы, и вот в нем вырабатывают основные тропные гормоны, которые контролируют уже функцию всех эндокринных желез. Но эндокринология не стоит на месте, на самом деле, она все время развивается, и вот то, что я вам перечислила, это основные гормональные органы. Сейчас ученые приходят к мнению, что, например, вся жировая ткань это гормональный орган, и она вырабатывает гормон лептин. И зачастую, когда женщина не может похудеть долго, мы изучаем этот орган, потому что он тоже вырабатывает свои гормоны, факторы воспаления и так далее. Тоже огромный орган. Например, кожа – это тоже гормональный орган. Существует такой витамин D, Может, тот -то когда-то о нем что-то слышал? Мы о нем поговорим сегодня. Так вот это гормоноподобный витамин. Он по структуре гормон. Просто называется витамином D, то есть и он вырабатывается в коже. Молочная железа это также гормональный орган. То есть это, ну, и, и с каждым днем, а, как, вот, куда вперед идет наука, соответственно, она изучает и каждый орган вдруг оказывается гормона, кишечник гормональный орган, потому что там вырабатываются гормоны, и, и это подтверждено, потому что есть препараты от сахарного диабета, которые действуют на уровне кишечника, то есть ну, много всего интересного, но основное надо знать, что это щитовидная железа, проблемы с диабетом, проблемы с репродуктивной функцией и молочной железы. Это, это то, что зачастую, то, с чем приходят к врачу-эндокринологу. Давайте мы посмотрим следующий слайд, да, я как бы краем глаза, да, краем оговорилась, да, с чем же приходят, то есть мы сказали о том, что такое эндокринология, что есть железы внутренней секреции, что они вырабатывают гормоны, соответственно, какие органы вырабатывают эти гормоны, да, то есть щитовидка поджелудочная, надпочечники, органы малого таза, и вот с чем же вы можете обратиться к врачу-эндокринологу, то есть вот какие жалобы у вас могут возникнуть? Следующий нет, не похоже. Слушай, на одну секунду тут, а, нас, если да. я буду проговаривать, да, то есть, если я буду а. говорить, mm -hmm. а да, вы там уже подсоедините слайд. То есть мы, мы чуть позже оговоримся о возрастах. И, конечно, жалобы будут разные, потому что каждый эндокринный орган, соответственно, по-разному проявляет свою патологию. К примеру, если это проблемы с щитовидной железой, они могут быть разные. Тут может быть гипофункция, то есть мало гормона. Здесь может быть гиперфункция, много гормона. Здесь может быть эутериоидное состояние, когда в целом с гормонами все хорошо, но вот объем щитовидной железы огромный, тут зоп и она давит. И, соответственно, и жалобы у пациентов бывают разные. Но основное, на что вам надо обращать внимание, это ком удушье и в целом вы свою щитовидную железу как бы не должны как-то ощущать. А вот когда вы начинаете орган ощущать, что что-то здесь не в порядке, комок, удушье, начинаете поперхиваться, то вот какие-то структурные изменения уже есть. То есть не помешало бы сходить к эндокринологу. Если вы ощущаете... Ну, то есть какие-то неспецифичные немножечко симптомы: усталость, вялость, слабость, отечность, заторможенность небольшая, какие-то психоэмоциональные всплески чрезмерные или наоборот настолько постоянная сонливость, что нет сил ничего сделать то, конечно, это повод обратиться к эндокринологу, ну, проверить в том числе щитовидную железу. Конечно, в этом могут быть а, причастны еще и другие факторы, такие как, например, анемия или проблемы с сердцем или с нервной системой, но при этом щитовидку, конечно, проверять надо. Если у вас проблемы с поджелудочной железой, она не будет у вас проявляться болью или резью, нет. А, конечно же, первое проявление сахарного диабета – это сухость во рту, жажда, Частое мучение Плюс надо учесть, что это возраст. То есть после 40 лет. Потому что у детишек все конечно, бывает диабет, но это достаточно редкое заболевание. Оно проявляется остро. То есть там четко будет все ясно и понятно. Поэтому если вам в целом за 40, у вас в роду у близких родственников есть у кого-нибудь сахарный диабет у мамы, у сестер, у братьев, вы должны быть на стороже, потому что это как бы генетически перерасположенное заболевание и может передаться по наследству. Обращайтесь к эндокринологу вовремя. Если это проблемы с репродуктивной системой, то у женщин в репродуктивном возрасте, когда мы менструируем, основные жалобы ⁇ нарушения менструального цикла. То есть цикл нарушится при... В малейших каких-то изменениях в гормонах происходит нарушение менструального цикла. Либо его нет, либо он частый, либо там промежутки большие. То есть это первично, что может быть. Если проблемы с надпочечником, то это обычно скачки артериального давления, холодный пот и так далее. То есть ну, там такая специфическая симптоматика. Это бывает не так часто, но кардиологи, когда у вас проблемы с артериальным давлением, все-таки направляют к эндокринологу, чтобы исключить, надпочечниковый генез артериальной гипертонии. то есть, ну, Это, наверное, основное. Ну, и еще для женщин очень важно это проблемы с грудью. Они бывают в любом возрасте, как у девочек, так у девушек, у женщин, в пре- и постменопаузе. То есть боли, тяжесть, выделение из молочных желез. Если у вас нет маленьких детей, вы там не родили, вы не кормите. А есть выделение да, из молочных желез в виде молозива или кровянистых выделений. Естественно, эндокринолог, имамолог. Это те врачи, к которым вам надо будет обратиться. Ну, так, вскользь об основных да, жалобах, с чем бы вам стоило бы обратиться к эндокринологу. Вот о, критических, о, о критичных периодах, о пиках, когда происходят гормональные всплески. Ну, во-первых, начнем с того, что пол и его верификация, то есть будет у вас мальчик или девочек, или девочка, конечно, закладывается внутриутробно, то есть уже когда оплодотворил сперматозоид яйцеклетку, мы знаем пол ребенка. И вот с этого момента э -э, гормоны матери играют огромную роль. Если это девочка, они помогают ей развиваться в нужном направлении. Если это мальчик, они просто не мешают э -э, тестостерону и яичкам закладываться и внутриутробно э -э, формировать пол. Поэтому при рождении э -э Реб... ну во-первых начнем с того что уже даже на седьмой неделе беременности если вы э, ну, ну все же женщины мы же все понимаем что мы узнаем что мы беременны ну где-то на там пятой неделе когда у нас бывает задержка так вот на 6 седьмой недели это еще мы может быть даже и не знаем что мы беременны начинает функционировать щитовидная железа плода до этого она потребляет гормоны матери то есть насколько это важный орган почему потому что э, уже закладывается мозг и нервная трубка плода и они могут адекватно заложиться и начать работать только при помощи гормонов щитовидной железы поэтому когда молодая девушка женщина вступает в брак и ну планирует или не планирует беременность но все-таки она вступает в, в брак и понимает что там будут дети конечно эндокринолог это ну там, я не говорю, что я эндокринолог, а да? потому что действительно очень важный доктор. И на, и на э, этапе планирования беременности, это, скорее всего, наверное, первый доктор, который вы должны посетить, чтобы э, обследоваться и войти в беременность здоровой. Потому что если вы здоровы, вы принесете здоровое потомство. Так вот, гормоны щитовидной железы, влияют на закладку головного мозга и нервные трубки плода, а оттуда уже, ну, ну соответственно, будущая IQ вашего ребенка будет он спокойный, гиперактивный, то есть что у него будет с нервной системой. Так вот он, он родился, он начинает ребеночек расти. Первый пик, то есть гормональный всплеск происходит годам к 5 к шести у детишек, то есть это это не пубертат, это момент, когда у девочек э, зачатки полового созревания происходят, то есть может э, уже оформляться немножко тело к семи годам, то есть уже из плоского там превращается в какие-то очертания, то есть пузик такой бывает у детишек плотники он уже как бы собирается. У мальчиков очень важно на этом этапе следить за, э, ну, у всех есть внуки, мальчики. Поэтому за яичками, чтобы они были опущены в машонку, это крайне важно для мальчиков, для будущих мужчин. То есть за этим мама должна следить. Далее это пубертатный период. Он начинается с 8 лет у девочек, с 9 лет у мальчиков. Что такое пубертатный период? Это не значит, что пойдет менструация, но начинается половое созревание, начинают проявляться гендерные особенности, может начать меняться характер, то есть у мальчиков он становится более ну, мужской, то есть какие-то признаки агрессии. Почему это происходит? Потому что происходит всплеск тестостерона, то есть он не активный, но он должен пойти наверх. У девочек всплеск эстрадиола и начнет... Может быть, где-то там зачатки пушка под мышками начнут появляться, на лобочке, то есть это не оболоснение еще, нет, но уже зачатки а, вот, препубертатных таких вот моментов, то есть это 8-9 лет. У кого-то позже, у кого-то раньше считается в норме половое созревание у девочек начинается от 8 до 11 лет, у мальчиков с 9 до 12 лет. В этот промежуток первый ростовый скачок идет, то есть детки растут активно, но именно в этот промежуток они набирают по 6 сантиметров, ну 4 сантиметра за полгода, 6-8 сантиметров в год. Вот ну, то есть резкий у них рост должен пойти. Далее уже явный пубертат. Это с 11-12 лет у девочек, когда может начаться менструация, ну плюс-минус год. И у мальчиков, когда уже у них начинается активное половое созревание, увеличивается объем яичек, и, и, по, и появляется активное волоснение как у мальчиков, так и у девочек. Далее это уже, ну, соответственно, юношеский период, когда установился менструальный цикл. Это уже 15-18 лет. У мальчиков начинает грубеть голос. Ну, соответственно, меняется фигура у девочек, она становится более точенная, то есть появляется как бы талия, грудь оформляется, у мальчиков наоборот увеличивается верхний плечевой пояс, то есть фигура да, как бы треугольника, и, соответственно, половое созревание, вот оно как бы на пике в 18 лет. Это не значит, что женщина с 18 лет начинает стареть, конечно, нет, но гормоны активны до... Ну, никого не хочу расстраивать. До 30 лет мы в своем максимуме. То есть это тогда, когда половые гормоны, как мужские, так и женские, мы говорим сейчас о женщинах, на своем пике. После 30 лет медленно, медленно, медленно все это начинает угасать. И этот промежуток очень большой, потому что ну, то есть этот предменопаузальный период, это, это возраст 40-50 лет, если у вас не было никаких операций на органы малого таза. То есть потихонечку идет в регресс, и к 50 годам, к 55 наступает минопауза. То есть прекращает функционировать яичники, значит, авариальный резерв истощается, и наступает минопауза, и мы уходим в свой такой... Как бы хороший период взросления. Ну, не хочется мне назвать старческий, да, какой вот старости. Нет, конечно. То есть мы, мы просто начинаем немножечко как бы увидать до своего там, как бы определенного нам данного свыше возраста, когда мы уйдем из этого мира. То есть, вот такие периоды взросления и увидания у нас есть, и за это все отвечает эндокринология, отвечают гормоны и отвечает наш образ жизни. Давайте глянем, что на следующем слайде. Я извиняюсь, глоточек. Не извиняйтесь, вода – это жизнь, пожалуйста. вот здесь про репродуктивный период. Да. Как-то я оговорилась, но поговорим еще раз. Репродуктивный период природа заложена. Он у нас начинается с момента, когда у нас год, как идет регулярный менструальный цикл. Вот как только, ну потому что у девочек он может восстанавливаться там и так далее, вот как только год-полтора идет регулярный менструальный цикл, женщина вступает в свой репродуктивный период. Ну, в наших странах, в наших семьях это момент, когда девушка выходит замуж. На что ей стоит обратить внимание? Я сказала, что, конечно же, гинеколог и эндокринолог – это… Ну, наверное, первые врачи, которые нужны девушке в период подготовки и планирования беременности. Здесь необходимо будет проверять основные гормоны. Какие гормоны? Это тропные гормоны гипофиза, которые регулируют функцию половой системы. Это гормоны щитовидной железы и гормон пролактин, который будет в будущем регулировать молочную функцию во время как бы, кормления ребенка. Ну, в целом, просто следить за менструальным циклом, ну, чтобы он был регулярный обязательно, если у вас есть внучки, дочки и так далее, не надо стесняться таких тем, и надо обязательно спрашивать, там, доченька, внученька, как у тебя с менструальным циклом, регулярный ли у тебя менструальный цикл, нет ли задержек больше, чем полтора-два месяца между менструациями. Это крайне важно, потому что если вот в этот в репродуктивный период, вот лет с 15-16, если вы не позаботитесь о том, чтобы нормализовать его в будущем, большая вероятность бесплодия, конечно, в этом плане есть. Давайте глянем, что дальше со слайдами у нас. Это а период говорит, как... взросления. <свят> вот да, ну, да, -то, да, так не хочется да, не... Да, это, это период взросления, и в нем тоже есть определенные тонкости и нюансы. Так, просто вскользь говорю: когда у нас а, уменьшается количество эстрадиола, то есть женского гормона, а он у нас отвечает за эластичность кожи, за ее вот упругость, а, и, соответственно, за влажность слизистых оболочек в том числе и, и, и половых органов, за крепость мочевого пузыря. Поэтому очень часто иногда, в менопаузе бывает как бы недержание мочи. Этот гормон отвечает за крепость костей. Поэтому если у вас менопауза наступает раньше, чем ну, или там в районе 40 лет, не нужно воспринимать это как что-то нормальное, абсолютно нет сходите к эндокринологу сходите к гинекологу есть препараты безопасные которые будут продлевать вам ваше ну, в целом эндокринное гормональное здоровье То есть, да конечно это гормональный препарат но в этом но в этом ключе их бояться абсолютно не надо То есть, если вы молодая женщина вам там 39 40 42 года у вас не должна заканчиваться менструация в этом возрасте То есть, ну, ну, есть разные Причины, я сейчас просто так в общем говорю, чтобы вы понимали, это решает врач, потому что иногда бывает миомы, иногда бывают какие-то проблемы, когда мы не продлеваем менструальный цикл. То есть тут э, на все э, должен быть глаз врача, конечно. Но вы для себя должны понимать, что чем дольше вы менструируете, тем дольше вы э, молоды, бодры, сильны и здоровы. Поэтому, или здоровы, да, наверное, так правильно. Так что э, все-таки гинеколог и эндокринолог вот в этом возрасте тоже врач которого посещать надо обязательно чтобы избежать ну как бы многих проблем и сухости влагалища недержания мочи каких-то проблем с костями со здоровьем поэтому да давайте что у нас там а про приливы да а ну вот да про приливы оговоримся. то есть приливы что это за такое и почему они с нами происходят это как раз снижение гормона эстрадиола. То есть у нас яичники перестают вырабатывать этот гормон, то есть наш женский гормон, и перестают подавать сигнал. То есть этот, этот, обратного сигнала нет. У нас главная железа, помните, я вам говорила, гипофиз, тропная, она вырабатывает контролирующие гормоны. Так вот в какой-то период яичники перестают вырабатывать эстрадиол, и гипофиз не поймет, что такое. Он начинает вырабатывать свои гормоны, контролирующие в большом количестве. А яичники пустые, там нет яйцеклеток, там нечему вырабатываться. И вот этот избыток контролирующих гормонов и недостаток вот этих вот гормонов, которые есть у нас в яичниках, создают вот такие проблемы, значит, на сосуды и, и поэтому жар, когда резкое расширение сосудов, прилив крови, подскок артериального давления и вот это вот хочется воздуха и так далее, то есть это вот как бы вегетососудистая симптоматика, она связана вот с этим перепадом гормонов, поэтому, конечно, вам здесь может помочь доктор как гормональными препаратами, так и не гормональными препаратами, но еще важно знать, что вот как вы войдете в менопаузу, это, это генетическая предрасположенность. Поэтому, конечно, у своей мамы, у бабушки, или вот спросите, вот как это происходило, да, то есть, ну вот как бы, на кого вы похожи визуально, уточните у этих женщин, как у них проходила менопауза, чтобы, ну, перестраховаться, чтобы немного раньше прийти к доктору и сказать, вы знаете, у нас тяжело проходит климакс. Помогите чем-нибудь, то есть есть препараты, которым можно вот уйти мягко в климакс, без вот этих вот а, а, побочных эффектов. Поэтому ну, просто займитесь своим здоровьем, под, как бы пойдите к доктору и отрегулируйте эти моменты. Давайте посмотрим, что дальше у нас по слайдам. Угу. Дальше этот самый остеополоз. Замечательно, да. Да. да. И вот мы плавненько из менопаузы. Вышли к потому что я уже не раз, по-моему, проговаривала, что эстроген это гормоны, которые в том числе там, с тестостероном, с мужским гормоном, который, кстати, женщине очень нужен. У нас есть мужской гормон в организме, он вырабатывается над почечниками. И при его дефиците, кстати, в менопаузу или вот в преминопаузальном периоде у нас еще когда эстрадио в норме, а тестостерон наш женский снижается. Вот это, значит, первый признак, какой, этот, который мы можем на себя ощутить, это снижение либида. Когда нас, то есть нам не хочется ничего, у нас не влечет к супругу, уже в общем-то как-то, вот это не с, не с эстрадиолом связано, а с тестостероном в нашем, ну, как бы организме. То есть вот это вот, вот это вот нашу женственность в таком явном виде, за это отвечает эстрадиол. А за нашу ну, сексуальность тогда, так что ли скажем, отвечает мужской гормон в нашем организме ⁇ это тестостерон. И вот когда в менопаузу и тот, и тот снижаются, кости на это реагируют. Реагируют тем, что ухудшается всасываемость в кишечнике кальция, витаминов и микроэлементов эстрадиола мало, то есть он не укрепляет костную ткань. И наши кости, они в целом как бы трубчатые. Вот здесь вот есть такая красивая картиночка, вот с левой стороны то, то что посветлее, вот, вот сразу после скелета первая картиночка, вот это здоровая кость. Видите, она состоит из, из вот таких красивых, да, вот как бы ячеечек, их много, и между ними такие плотные как бы балки. Это здоровая наша кость. Она как бы трубчатая, и поэтому под какими-то как бы, ударами или нашей массой тела она нас замечательно выдерживает. С возрастом, когда нет гормона, когда есть проблемы с микроэлементами, с всасываемостью из кишечника, наша кость превращается вот в следующую на картинке. Посмотрите, вот, то есть, ячейки становятся больше, а вот эти балки, которые между ними укрепляют кость, их нет, они рассасываются. То есть кость становится хрупкая. И при малейшем, ну не знаю, ударе, даже может быть со стула, ну вот как-то вот как бы неудачно, вот упал, или вот как-то как бы присел на ногу, кость может сломаться, то есть кости становятся более хрупкие. Она а, похоже, на похожа на лгубку для мытья посуды, да такая вот? Все верно. Вот-вот-вот, то есть когда у нас есть новая губка, и когда она через там, пару недель использования, uh -huh. когда вот этих балок, она становится более пористая и, и хрупкая, и, соответственно, мягкая. Вот то uh -huh. же самое происходит с костями, поэтому леч, лечением остеопороза занимается несколько специалистов. Это ну, как бы сомежная такая болезнь, тут и эндокринологи этим занимаются, потому что там есть гормональная подоплека. И невропатологи этим занимаются, и ревматологи этим занимаются. А я вам скажу по секрету, что хуже нет, когда одним заболеванием занимаются несколько врачей. Каждый всегда вам скажет в поликлинике, это не мое. Эндокринолог скажет, идите к неврологу. А невролог скажет, идите к ревматологу. А ревматолог, ну как бы тут артрита, артроза нет, воспаление. Да, идите вы пока куда-нибудь. Потому что остеопороз в целом э, никак не не проявляется. Если артрит, артроз, это какие-то явные воспаления, у нас болят суставы, мы не можем пошевелить, то есть мы как бы бежим, обезболиваемся и так далее, то остеопороз в целом нас ничем кроме усталости не беспокоит. А усталость, ну мы отработали на двух работах, мы там были как бы на базаре, мы и так можем быть усталой, то есть неспецифичные симптомы. И так вот пока у нас что-нибудь не сломается, в целом Никто никак не понимает, что, что у вас остеопороз. Ну, в смысле, специалисты, конечно, понимают, но в целом… Но сам человек этого не ощущает. Человек да? этого никак на себе не ощущает. Но специалистам вот нет красиво. никакого дела до этого. Никому из специалистов выше с вами специалистов. Ну вот я же об этом говорю. Вот для этого мы здесь и собрались, чтобы мы обращали внимание и обращали внимание специалистов. Чтобы все мы верно, ходили да, есть... специалистов, взгляните на нас, дорогие, мы, мы вас жаждем. <свят> ну, может быть. И вот здесь да. вот на картиночке, посмотрите, вот этот вот так называемый климатический горбик, вот эта женщина, которая бедненькая сгорбилась. Так вот, а вот помните, ну, вот у нас бабушки, там, я не знаю, бабушки, может, вот у кого-то были, и мы всегда говорим, а вот это вот, которая вот такая скрюченная вся, вот так вот пополам ходит с палочкой. Так вот, вот это явный постменопаузальный, запущенный остеопороз. То есть потому что кость хрупкая, а, а кость, это же не только наша кость, как бы руки на этот позвоночник, когда он хрупкий, он мягкий, и, соответственно, он прогибается, он, он уже не выдерживает массу, которая у нас есть. Поэтому вот это тут происходит как бы загиб, искривление и горбик. Кто занимается лечением остеопороза, три специалиста. Это эндокринолог, это ревматолог, это невропатолог. Поэтому анализ на осте... сейчас, извините, пожалуйста, секундочку. Анализ на остеопороз называется денситометрия. Если кто записывает, запишите, потому что в крайне запущенных стадиях это показывает рентген, КТ МРТ это никогда не показывает. Но мы перейдем к функциональной диагностики у нас как бы должен быть врач, но я все же это оговорюсь, пока не забыла. То есть это показывает одно единственное обследование, это денситометрия. Это по типу рентгеновского снимка, но это не явный рентген. Он именно выявляет минеральную плотность кости. Потому что порос это отсутствие плотности кости, кость становится денситометрия дряблая. Ден, а, Софья да. Григорьевна, мы, давайте так договоримся, вот все вот эти вот ключевые а, вопросы для обследования мы потом сделаем в виде памятки, для того, чтобы mm -hmm. сейчас наши участницы не хватали за блокноты. вот мы сделаем потом им такую памятку в электронном виде, и они mm -hmm. будут четко знать что с точки зрения эндокринолога нужно проверить, и вот проверить нам в данном случае плотность нашей ткани костной. Спасибо. Mm -hmm. Да, это остеопороз, он, он может быть менопаузальный, ну, чаще всего просто бывает, он может быть э, ятрогенный, то есть при применении определенных препаратов, э, каких именно препаратов гормональных, гормонов надпочечников, не знаю, может, кто-то слышал, не слышал, но при различных заболеваниях, например, при астме. Когда бывают приступы, люди получают на постоянной основе, чтобы у них не было этих приступов, гормональные препараты, такие как там, дексаметазон, преднизолон, они могут называться по-разному в виде вот этих вот пшиков, которые они себе делают, в виде, значит, дышат они, сейчас что-то вылетело из головы, в виде инъекций. Препараты, ингаляции, да, в виде инъекций гормональные препараты. То есть они э, вымывают кальций из кости и, соответственно, вызывают остеопороз со временем. А препараты, например, когда мы лечим даже проблемы с щитовидной железой, а при гипофункции ее, мы назначаем препараты гормонов щитовидной железы. Так вот при длительном их применении они могут способствовать в будущем остеопорозу. Поэтому специалист всегда с эутероксом или элтероксином назначит вам связки витамин D, на постоянной основе, и курсами кальций, ну, должен, по крайней мере, назначить, хотя бы знаете об этом. И э, очень часто есть пациенты, например, с аллергиями, они тоже, чтобы вот... Э, ну, как бы от приступов аллергии колят гормональные препараты, такие как дексаметазоны, преднизолон и так далее. То есть вот именно гормоны надпочечников вот они тоже обладают функцией выводить кальций из кости и расщеплять костную ткань и способствовать остеопорозу. И, ну, остеопороз бывает вот, значит, лекарственный, постменопаузальный из-за гормонов, причем как у женщин, так и у мужчин, просто у женщин чаще. Остеопороз бывает ювенильный, то есть детский, и почему он возникает, тяжело сказать, поэтому это, это бывает нечасто, и вам, наверное, об этом, может, и не надо знать, но просто так, как бы, общее представление, у детей тоже бывает остеопороз. Ну, вот, наверное, пока все, то есть ознакомительно да, хватит. Спасибо. Значит, и вот, ну, вот возраст мы уже проговорили, да. закончили и снова возвращаемся в детство. Да, вот про, да. И вот, как бы, про детей. Когда нам стоит обратиться на, на прием к детскому эндокринологу и что нас должно э, побеспокоить? Ну, Вести детей э, дети... и свои. Да, да, да, все верно. Детей, внуков, тут у нас у всех есть детки, внуки. А, у детей а, те же эндокринные заболевания, что и у взрослых могут быть зоб. Естественно. И, к сожалению, вам ребенок об этом никак не скажет. Вот, ну просто никак. То есть если мы сами ощущаем у себя кому души иногда, вот какие-то перепады настроения, то есть мы можем что-то западать. Ребенок вам не скажет ничего. Поэтому э, на самом деле есть государственная программа, что когда ребенок идет в садик, то есть ну, к трем годам, вы проходите обязательное медицинское обследование. И туда в целом обязательно включен прием эндокринолога. Это первый период, когда вы должны его посетить. И второй это когда ребенок идет в школу, то есть к 7 годам. 6-7 лет. То есть, там тоже обязательно визит к эндокринологу. И вот в 7-6 лет обязательно узи-щитовидной железы. То есть там плюс к остальным обследованиям: значит, обязательно проявляется узи щитовидной железы. Почему так поздно, к 3 и к 7 годам? Потому что в роддоме производится неонатальный скрининг, то есть наше государство, на самом деле, как бы мы его, может быть, где-то местами не обсуждали хорошо или плохо, оно о нас заботится, и в роддоме в обязательном порядке у всех детей берется кровь из пятки на 5 заболеваний, и в эти 5 заболеваний входят 2 эндокринологических, это врожденная дисфункция коры надпочечников, то есть проблемы с надпочечниками, то есть оттуда берутся гормоны и определяются, то есть если ваш ребенок здоров, то вы не получили никакого извещения из поликлиники. И второе заболевание эндокринологическое из пяти – это гипотиреоз. То есть берется гормон ТТГ, гормон щитовидной железы. И если, не дай бог, там есть какие-то изменения, то данные из роддома тут же направляются в поликлинику по месту жительства, вы получаете извещение, и вы обязательно идете на к эндокринологу для коррекции, то есть гипотереоз поэтому, вот поэтому с трех лет по показаниям вы идете к эндокринологу, когда вы идете в садик. То есть на общий осмотр, в том числе заболевание щитовидной железы, ну и рост вес. То есть, сейчас, секунду. я извиняюсь, секундочку, у меня что-то да, с зарядкой, да. мне не хочется отключиться. Сейчас. Подпитывайте, подпитывайте да. телефон. телефон. А значит, я хочу уточнить, вот этот вот первый анализ, он делается, ну, как бы всем, в роддоме, да? в роддоме всем всем, всем, абсолютно, да? Да. Да. То есть если нет, нет каких-то отклонений, то не будет этого сигнала из, из поликлиники... Все верно, все верно, да, то есть он делается всем без вашего ведома на то, потому что это, это закон, это государственная такая программа, то есть у всех берется кровь. На 5 заболеваний, там есть заболевания крови, туда включены, и два эндокринологии, то есть из 5-2 эндокринологические заболевания. Поэтому пиковый период это 3 года. По показаниям приходите, если какие-то проблемы, вы там замечаете, что с шейкой что-то не то, или вы живете в эндемичном регионе. Ну, а у нас вся Россия эндемичный по дефициту йода регион. И э, рост. Вы обязательно следите за ростом ребенка. Если он не набирает 6 сантиметров ну, за. Пусть будет 4 сантиметра за полгода, если он у вас не растет активно, конечно, вы приходите к эндокринологу. А дальше, ну, сахарный диабет у детей он тоже бывает. Основное проявление это ребенок становится вялый и больше ничего. Да, может быть, он пьет больше воды, может быть, не пьет, но у детей диабет, к сожалению, к сожалению проявляется остро. То есть ребенок вялый, вялый, все, он теряет сознание, вы вызываете скорую. И обычно, в 90% случаев, то есть через кому, то есть ребенок впадает в гипергликемическую кому, но он, то есть дети из этого выходят крайне легко. Вот, вот сразу же, просто вот на первом уколе, вот, вот как только к вам приходит, you know, приезжает скорая помощь. Поэтому, ну, наверное, вы как бы должны знать, что у детей бывает сахарный диабет, но как-то это вот… Эм, Поймать на ранних этапах ну, не получится, правда, не получится, и не нужно об этом ну как бы думать. То есть проблемы с щитовидной железой вас могут насторожить, задержка в росте, да и все, наверное, основное. Все остальное уже вам скажет врач на приеме. Да, щитовидная железа и дети, вот основные симптомы, вот они здесь есть на слайде. Я о них поговорила, то есть, ну, ребенок скажет, что что-то как-то вот он поперхивается, он может срыгивать, если это маленький ребенок. А, ну, вот, вот в целом такие очень неспецифичные симптомы. Ну, о гормональных проблемах вы узнаете из роддома, если не дай, Господь что-то будет. И в три года на УЗИ, если вдруг по УЗИ будут какие-то проблемы, а с гормонами все будет хорошо. А ведь такое тоже бывает, то есть с гормонами все хорошо, а из-за дефицита йода, а, зоб, может быть, то есть увеличение щитовидной железы. Лечится это все достаточно просто, просто мы даем а, йод, и в целом а, все это приходит в возрастную норму. А, что там на следующем следующий слайде? Слайд, да. угу. а, диабет. Uh -huh. да, Типы риска, да, все, как бы поговорим о диабете, что диабет на самом деле бывает разных типов. Диабет бывает первого типа, это прерогатива детей и молодых людей. то есть до 18 лет связан он с тем, что наша поджелудочная железа, помните, вначале говорила, она перестает вырабатывать инсулин. Вот просто вот по какой-то причине, там аутоиммунный процесс, там, заболевания, стресс, травма, там, в общем, генетика, миллион причин не вырабатывается инсулин. Тогда возникает, тогда повышается резко сахар в крови, нет проводника, который свяжет этот сахар в крови, то есть инсулин и заведет в клетку. И вот этот высокий сахар отравляет наш организм. И при первом типе диабета, который бывает у детей и у молодых, повторюсь, тут только инсулинотерапия. Тут никакие таблетки нельзя, они, они противопоказаны, только инсулин извне. То есть тут второй тип диабета. Это диабет возрастной, который возникает после там, 45 лет, хотя он сейчас молодеет. То есть если мы там раньше, там, когда я только закончила, лет 15 назад, мы говорили, что это диабет после там, 55 лет, ведь уже я говорю, что он возникает после 45, так и после 40 лет. То есть может возникнуть второй тип сахарного диабета. При этом с вашим инсулином в целом он вырабатывается, просто его вырабатывается мало, он некачественный, своей функции он выполнить не может. Поэтому тут хорошо помогает таблетированная терапия. Инсулин извне нужен не всегда, редко. И таблетками мы можем и диетой компенсировать данное состояние. Это два наиболее частых типа диабета. Но еще два, которые сейчас тоже стали проявляться из редких форм, это диабет вот взрослых, помните, о котором я вам говорила, вот, который лечится таблетками, диабет взрослых у детей бывает с ожирением, это диабет моди будет называться, вот это вроде бы дети, а у них второй тип диабета, как ни странно. И то же самое, вот диабет первого типа у взрослых людей, это диабет лада достаточно часто он, он вот вот именно лада диабет достаточно часто стал э, встречаться то есть приходит человек там лет 45 ему а у него явный первый тип диабета там уже никакие таблетки не помогают нужен сразу инсулин вот кстати достаточно часто он сейчас приходит что вас может насторожить диабет опять-таки повторюсь это родственники у которых есть диабет близкие если есть вам надо ну хотя бы раз в год проверять сахар в крови сухость во рту жажда Усталость, ну, частое мочеиспускание. То есть вот, вот такие вот признаки, они специфичны для диабета, иногда специфичны для некоторых других заболеваний. Но э, просто с, вот слушайте свое здоровье, слушайте себя на самом деле и, и, хотите, и хотя бы раз в год ходите на, на, на этот, как в диспансеризацию, чтобы проверять сахар в крови. Щитовидная железа, э, мы о ней с вами говорили. Вон какая милая щитовидка, она говорит: Эй, щитовидная железа, что там у тебя? Она отвечает: секрет. Потому что гормон щитовидной железы да, это же как бы железо-внутренний секрет. Секреты, секрет. Да. Да. секрет гормон это одно и то же. То есть они вырабатывают свой гормон, секрет. То есть гормоны щитовидной железы отвечают за обмен веществ. Если гормонов мало, то есть гипотериоз, мы набираем вес, мы отекаем, мы усталые, апатичные, вялые. Если гормонов много, избыток все горит внутри мы худеем становимся раздражительными вот эти вот выпученные глаза вот эти вот помните классические картинки вот, вот зоб вот такие глаза вот такая как эта женщина вся такая вот, вот это вот избыток гормонов щитовидной железы все это вас конечно же как бы должно привести к эндокринологу но чаще всего вот таких крайностей сейчас уже нет вас просто беспокоит ком и удушье вот Момент, когда вы начинаете чувствовать свой орган, в целом мы не должны чувствовать, что у нас здесь что-то есть. Когда мы его начинаем чувствовать, это время пойти к эндокринологу. Есть, ну, хотя бы сделать УЗИ щитовидной железы для начала, а дальше уже э, вас направят. Щитовидная железа, и ее гормоны. Вот я значит оговорилась, это, это гормоны, которые в целом отвечают за все, за все в нашем организме, за обмен веществ за нашу силу, бодрость, настроение, вес, худеем мы или поправляемся, за ломкость или крепость волос, за ногти, зубы, кости, ну, практически за все. То есть рецепторы гормона щитовидной железы есть во всех тканях организма, во всех. То есть это очень важные органы. Да. Заботьтесь о своем здоровье, будьте гармоничными, давите какое слово, гормоны гармоничными, вот это все. Да, ну наверное. Спасибо все. большое, спасибо. Софья Григорьевна, смотрите, у нас не получилось у доктора освободиться от пациентов mm -hmm. сейчас. Вы понимаете, что приоритет, конечно, за ними. Поэтому вот буквально несколько слов о диагностике. Вот еще, если можно, так вот да. в этот вопрос углубиться. И потом есть ряд вопросов, присланных заранее, и ряд вопросов в чате уже. Да. Все. Значит, для эндокринной системы есть один основной и очень э, хороший метод диагностики это УЗИ. Он сейчас доступный, он сейчас есть везде, во всех поликлиниках, во всех клиниках. То есть УЗИ видит все. И щитовидную железу, и образование в ней. Причем вообще диагностика патологии щитовидной железы, УЗИ ⁇ золотой стандарт. Вот даже КТ-МРТ э, не столь информационный и не столь информативный, как УЗИ. УЗИ видит щитовидную, УЗИ видит поджелудочную железу, УЗИ видит органы малого таза, соответственно надпочечники и молочные железы. Все железы внутренней секреции практически видят УЗИ. Это основной метод. По поводу, если бывают какие-то проблемы с тропными гормонами, вот те, которые вырабатываются в гипофизе, там единственный метод МРТ, вот этого турецкого седла, нашего любимого, красивого. И э, иногда, когда, э, значит, у нас есть проблемы с определением диагноза по надпочечникам, нам нужно бывает КТ надпочечников с контрастом. По костям это денцитометрия, Мы об этом говорили. Если мы ищем остеопороз, ну и все. Все. УЗИ, э, денцитометрия, иногда МРТ. Все. Больше. Вот УЗИ основной метод. Но Мы с вами подготовим такую памятку для того, чтобы вот наши женщины знали и, главное, чистоту этих анализов, то есть как часто их надо проводить. Потому что у нас есть маршрут здоровья, где мы рекомендации даем общие. Вот, может быть, мы немножечко углубимся вот в эту сферу. Угу. А, спасибо большое. Я сейчас а, задам те вопросы, которые были присланы заранее. Угу. А, Во-первых, вот этот вот вопрос по поводу того, а, это тоже касается диагностики, Часто надо делать анализ на гормоны щитовидной железы? С какого возраста надо начинать эти анализы? Смотрите, вообще не часто. Вообще, если вас ничего не беспокоит, оставьте свою щитовидную железу в покое. Раз в год мы ходим на диспансеризацию, то есть к своему терапевту. Ну или хотя бы должны, что ли, ходить мы туда на диспансеризацию. Так вот попросите своего терапевта отправить вас по специалистам. Он вас отправит к эндокринологу в том числе в обязательном порядке. Вот эндокринолог пропальпирует, и если ему что-то не нравится, он говорит, сходите на УЗИ щитовидной железы. Только по назначению эндокринолога. Поэтому вы сами не ходите, ничего не делайте. Пойдите к врачу, и он вам назначит УЗИ в том числе. Поэтому ну, каких-то таких стандартов нет. То есть вы только должны попасть к эндокринологу, и дальше эндокринолог вас перенаправит в то или иное русло. Чисто для себя, ну, я думаю, а, что сделать короны, которые делаются из э, анализа крови? А, Опять-таки, если есть какие-то проблемы, вот если есть какие-то проблемы, вас направят бесплатно из своей поликлиники, а если это ваша инициатива, ну, ну, проверьте раз в год, я думаю, основной гормон ТТГ и УЗИ щитовидной железы, я думаю, раз в год можно проверить, это все могу. обойдется там, да, не в большие Нет. деньги, да. Нет, Спасибо большое. Есть еще вопрос по поводу сна. Это тоже считается гормональной проблемой. Сейчас очень многие пьют мелатонин. Mm -hmm. вот как ваши рекомендации? Можно ли его назначать себе самому? Или нужно обязательно советоваться с врачом? Ну, я думаю, что ответ очевиден. А, да, конечно, все-таки лучше посоветоваться с врачом. Да, есть такой гормон мелатонин, гормон сна. Не изучен он, я вам так вот прям сразу хочу сказать. И поэтому все, что вы покупаете в аптеке, это бат. И если вы на нем почитаете тот же как бы, мелатонин, это, они там не напишут никогда, что лекарства припасы, это бат. И мы не знаем, там, что там в составе, мелатонин ли там, или мелатониноподобное вещество. Стоит ли назначать самому, наверное, нет? Как я к этому отношусь? Тяжелый вопрос. Никак я к этому хорошо точно не изучен, отношусь, да. Да, Однозначно, он, он вообще не изучен, этот гормон, поэтому как отразится потом прием его на вас, то есть нет исследований. Знаете, тогда вкратце просто скажу, чем отличаются лекарственные препараты от БАДов, да. и почему многие врачи вот со скептицизмом таким э, неподложным к нему относиться, потому что чтобы любой лекарственный препарат назвался лекарством и появился на аптечной полке как лекарство, проводятся, вот поверьте мне, многоцентровые, многолетние, плацебо-контролируемые, такие сейчас я тяжелые слова произношу, исследования, а это значит, что взяли выборку людей, э, там я не знаю, 100 тысяч э, э, человек, они подписали согласие, что будут проходить это исследование. Половине людей, а, им всем сказали, вам будут сейчас давать лекарственный препарат. Половине дали лекарства, половине дали пустышки. Люди не знают, что они пьют пустышку. А потом сравнивают результат. Так вот, тот препарат, который показал эффективность, может называться лекарственным препаратом. Тот препарат, который не показал эффективность, ну, ну как бы его уже произвели, что-то с ним надо делать, его называют БАДом. То есть он Эффективность не показал. Да, он что-то где-то улучшает, да, субъективно человек говорит, стало лучше, но по факту, по анализам улучшений нет. Вот этот препарат называется БАДом. То есть мы не относим сюда витамины, давайте вот я прям проговорю, потому что витамины – это витамины, они а БАДы, это не лекарства, но у них есть эффект. А вот такого рода сомнительные препараты… Ну, то есть нет доказательной как... медицины, в данном случае не работает, да, как бы вот этот принцип. Да, то есть препарат, не, вот, чтобы, вот, просто чтобы вы понимали, это не относится к витаминам, это относится к какому-то непонятному препарату. Вот, ну, к примеру, к мелатонину, пока он непонят, потому что провели исследование, эффект ноль, ну вот и, ну, надо же продавать, ну давай БАДом обзовем и будем продавать. Вот, и Если нет, вот то мы серии. не знаем отдаленных последствий, да, каких -то? Есть эффект, нет эффекта, да, мы не знаем отдаленных последствий, и, и как бы документальные эффекта не выявили. То есть суб, субъективно человек говорит, ну, вроде как лучше стало, но по факту как бы, ну, вот как бы не стало. То есть никакие показатели не изменились в лучшую сторону. Ну, да, обогазали бада, мы поставили. Поэтому... Спасибо. Очень Желкая. интересный вопрос. Смотрите, есть вопрос, целая группа вопросов, посвященных витамину D, D3, вот мы говорили об этом. А нужно ли обязательно D3 принимать с омега, или омега не принимается на постоянной основе? А сейчас просто разъясню, такой очень частый вопрос. Витамин D, витамин жирораствор, жирорастворимый. Витамин B бывает разный, водорастворимый, то есть когда мы их пьем, например, с водой, и он усваивается в кишечнике. А бывают витамины жира растворимы. То есть им нужен жир, чтобы усвоиться. Если, к примеру, вы возьмете кусок хлеба с маслом, выпиете витамин D и заедите, и, и как вы съедите кусок хлеба с маслом, то же самое. У омеги есть, то есть это вот к слову о том, что не обязательно пить витамин D с омега-3. Это, это отдельно, это отдельно. Главное, чтобы витамин... витамин D пился с любой жирной пищей, да, чтобы... Да. Этот момент... Ну, сейчас просто есть препараты витаминов D, они бывают на водной основе, для них тоже есть группа пациентов, у которых проблемы с пищеварением, и они тоже нужны, но если вы абсолютно здоровый человек, у вас по анализам дефицит витамина D, а у витамина D множество хороших положительных эффектов, на кости в том числе, то выбирайте препарат жирорастворимый, то есть бывает витамин D, в таблеточках, бывает в таких капсулках в виде масла. То есть надо выбирать жирорастворимую форму, то есть когда витамин D к вам поступает уже в жирах. То есть, ну, вот это, конечно, идеально было бы. Лятно, спасибо большое. Еще есть вопрос по поводу D 3 и кальция. Вот вы говорили, что их хорошо принимать вместе. Это обязательно или это желательно? вот Тут очень важно. Я хочу, что... Нет. Нет. Здесь немножечко другая последовательность. Смотрите, витамин D, его функция – связать кальций и завести его в кость. То есть он проводник, кальций переводит в кость. Когда витамина D мало в крови, сколько бы вы не пили кальция, он осядет везде, песком, камнями, он не зайдет в кость. Поэтому кальций, микроэлемент очень опасный. Вот его точно не надо пить самостоятельно из аптеки. Вам надо сходить, взять анализ, сдать кровь на витамин D. Нормализовать уровень витамин D сначала только препаратами витамина D без кальция, а потом уже только, когда уровень хотя бы у нижней границы нормы, врач, врач подключит вам препараты кальция ну, буквально на полтора месяца от силы. На постоянной основе они пьются только людьми с остеопорозом, витамин D пожизненно в больших достаточно дозировках с витамином К2 и кальций. Но если мы просто чисто для профилактики, для себя хотим попить, то попейте витамин D, не кальций. То есть попейте кальций витамин на сосудах D. может еще, да? как-то на крупные сосудов сказать. Потому что это, то есть витамин D, он как бы проводник. Если вы не будете пить витамин D, а обычно в таблетках кальция, витамина D крайне мало, его не хватает, будете пить кальций, ну, а проводника нет, что же он будет делать? Ему остается только оседать где-то в, в почках, в желчном, в мочевом пузыре песком это кальцинироваться на сосудах, то есть не надо так делать. Значит, лучше, безопаснее всего пить просто витамин D. Кальцина, значит, врач при необходимости. Понятно, спасибо большое. И вот еще по поводу кальция. В какой форме кальций лучше усваивается? Ой, у кальция есть несколько форм. Ну, сейчас, благо, у нас появились американские препараты. Ну, хилатные формы, они называются хилатные. Кальция, карбонат или цитрат, да, это наилучшая форма, в которой он будет усваиваться. Опять-таки, я вас очень прошу, не ищите, не надо, лучше начать с витамина Д. Вот с кальцием не играйтесь, да, то есть э, с кальцием не играйтесь, кальций вам назначит врач. А можно задать вопрос? Да. Одну минуточку, сейчас мы потом личные вопросы без трансляции будем задавать, если можно. Сейчас мы вот все вопросы... Может, это, как мы... этот, может быть, это D. просто не личный, может, нам просто что а? хочешь? задать? Нет, а, это, нет, это, это вопрос это... не личный, просто да. э, я столкнулась с тем, что вот, например, я слушала доктора Лео Бакерия, и он о себе как бы рассказывал, что вот он ест коль... э, творог э, там со сметаной каждый день на завтрак. Вот жена ему готовит много лет, и он привык, он вот это ест. А мне мой врач-ревматолог э, сказала что кальций э, тв, как бы утром не усваивается вообще, и я вот стала есть творог на ужин. То есть э, я хочу вот этот момент для себя прояснить, ваше профессиональное мнение – когда же все-таки правильнее его есть, потому что он действительно вот в сосудах и везде вместо костей попадает. То как делать, как есть его правильно, чтобы он попадал куда надо? Спасибо, Ольга, спасибо, мы услышали вас по вопрос. По да. неусвояемости, ну, это такая немножечко игра таких некоторых моментов. Просто есть витамины и группы витаминов, которые лучше усваиваются в определенный промежуток времени в силу там своих каких-то активных действий в кишечнике. Кальций усваивается утром, но лучше, то есть он, он усвоится к вечеру. То есть, к примеру, вот этот, этот, этот, конечно, вам полезнее будет есть кальций к вечеру, то есть на ужин этот творог со сметаной и добавлять туда обязательно кунжутное семя, потому что в кунжутных семенах очень много кальция. Он усвоится лучше к вечеру, то есть вот из этой всей как бы массы, ну, 30% усвоится к вечеру, а к утру только 10% из этого, ну вот как бы творога усвоится только кальций. Поэтому тут сказать, что тут прям вообще не усваивается утром, конечно, это неправильно. Просто больше, лучше рецепторы кальцию, к кальцию в кишечнике работают к вечеру. Да, это правда. Действительно, на ужин да, лучше перемещать творог. Кальций, да. А этот, ну вообще как бы творог, это, это, это идеальный ужин вообще для худеющего человека и для человека, там как бы ведущего здорового образа жизни, если у него нет проблем с, лак, с лактозной там, непереносимостью, это идеальный ужин. А если... вот, например, витамин D, просто mm -hmm. с краешку. да проходи, Софа, а вот витамин D, это вот, вот он лучше усваивается к утру, вот, то есть он утром, а кальций mm -hmm. лучше усваивается к вечеру. Ну опять таки, это все вот так прямо вот. Организм свою массу в любое время. Да. И утром, вечером, а, смотрите, действительно прием вот, кальция, наверное, очень так взволновал людей. А, вот в связи с тем, что сейчас многие принимают а, для профилактики а, кавида препараты цинка, часть людей принимают антикоагулянты или антиагреганты, влияет ли их прием на содержание кальция? Вот, есть ли такие данные? Так, по поводу препаратов цинка, но ну вообще не люблю, когда люди принимают цинк, не измерив его уровень в крови. Цинк – опасный микроэлемент, и я вам еще хочу сказать, что его избыток гораздо хуже, чем его недостаток. Поэтому цинк принимается в дозировке не больше, вообще нам в сутки нужно 5 мг цинка, чтобы вы понимали, 5 а теперь поверните свои упаковки и почитайте, какую дозу пьете вы. Как минимум в лучшем случае 25, в худшем случае 50 вы пьете в ежедневном приеме. Поэтому э, не больше месяца э, его стоит принимать. Цинк тоже, кстати, лучше усваивается после 4 вечера. И э, как он с кальцием... Э, нет, он не конкурирует с кальцием, но у него есть ряд и как бы других… Да, он хороший микроэлемент, он влияет на иммунную систему, он ее чуть поднимает, поддерживает. Защищает ли он нас от ковида? Конечно, нет. Как бы вам это не хотелось, может быть, слышать обратное, конечно, нет. Просто мы даем цинк, витамин С, витамин Д… Для укрепления иммунитета, потому что считается, что они укрепляют иммунитет, и тем самым вы более здоровы, и, соответственно, ну, как бы вероятность, если вы здоровы, заболеть с ковидом, у вас ниже. Поэтому… Ну, То есть вот, это не вот должен быть прием, и только вот такой ограниченный, и по количеству тоже миллиграмм тоже очень ограниченный. Ну, и влияние кальция при приеме антикоагулянтов и антиагрегантов, я этот по поводу э, антикоагулянтов и антиагрегантов, ну, я, наверное, э, про кальций ничего не могу сказать, я не знаю в нем никаких побочных эффектов, но если вы пьете антикоагулянты и антиагреганты, э, посредите за витамином К, вот К с ними конкурирует, то есть К сгущает кровь, а вы пьете коагулянты, соответственно, не забудьте про витамин В12, он также разжижает кровь сильно, и вы еще будете пить там антикоагулянты. И еще, если вы пьете антикоагулянты, будьте осторожны с омегой. Омега очень э, разжижает кровь, и она может конкурировать, и у вас могут открыться кровотечения, следите за дозировками того и другого. Ну, только вот в этом есть Это очень можете... важно, вот, особенно сегодня, когда многие сами себе насыщают какие-то препараты, поэтому это очень важно. Спасибо большое. Я сейчас прочитаю вопросы, которые у нас в чате. Скажите, пожалуйста, а причина на лице и на теле зуд, не связано ли это с эндокринологией? А на лице и на теле что? Я просто в этот не отключился наушник. Зуд. зуд. А, зуд. А, слушайте, на лице зуд это не связано с эндокринологией. Сходите к дерматологу, сдайте стоскоп на подкожного клеща или грибок. Прям вот, прям найдете. Да. Понятно. Есть еще вопрос по поводу мутного и светлого инсулина. Ага, смотрите, да, когда пациенты с, ну, первым типом диабета или вторым уже на инсулине, они его колят, их существует два вида. Да, он раньше был мутный, ну, вы знаете, попросите вашего эндокринолога по месту, вот сейчас как раз время заявок, пусть она вам заявит хороший инсулин, уже они есть не мутные, а... Uh, этот, они, они тоже светлые. Они раньше были мутные, это продленный инсулин. Его обязательно надо держать теплым, не в холодильнике, взбалтывать перед инъекцией. Uh, обязательно взбалтывать, то есть мутный инсулин взбалтывается. Вот этот мутный компонент, это компонент, который делает его продленным. Потому что если мы уколем инсулин, он через 4 часа выведется из нашего организма. Вот этот мутный компонент делает его продленным. Но сейчас уже, благо, медицина прошла вперед, уже вот эти продленные инсулины тоже не мутные, они есть хорошие, качественные и недорогие. Поликлиники вам их выдают бесплатно по федеральной программе. Поэтому попросите эндокринолога уже вам поменять наконец-таки инсулин как бы на нормальный. И вообще инсулины, когда вы их уколите, они вас в шприц-ручках. Вот ту, что вы колите, держите вне холодильника, инсулин должен быть комнатной температуры, а в идеале разотрите его в руках перед тем, как его колоть себе. А остальные должны лежать в холодильнике. То есть в чем суть вопроса, я вот только единственное не поняла. А, сейчас я прочитаю, как он сформулирован. Чем, чем отличается отриникает. мутный инсулин от светлого? А, все, мутный – это продленный инсулин. То есть вы его колите один или два раза в день, в зависимости от назначения врача, либо утром, либо на ночь. А прозрачный – это короткий, то есть он имитирует, когда вот мы что-то кушаем, здоровые люди, у нас выбрасывается инсулин, а потом он снижается в крови. То есть, вот этот э, прозрачный инсулин это короткий, то есть он колется с каждым приемом пищи 5, 6, 8 раз в день, столько, сколько нужно. Мутный один, либо же два раза в день, Понятно. или в или утром. Спасибо большое. Так, вот еще есть такой вопрос: с периодичностью 2-3 раза в год вес вырастает, и, соответственно, потом снижается на 40-50 килограмм. В виде и образе жизни ничего не меняется. Сахар в норме, основные гормоны в норме. Возможно, нужно проверить какой-то гормон. Скажите, пожалуйста. А, ну, смотрите, если он увеличивается и уменьшается, ну, тут уже только, наверное, гормоны щитовидной железы стоит посмотреть и надпочечники проверить. Сейчас что-то, так сказать, адекватное не могу. Конечно, сходите к эндокринологу, гляньте щитовидку и ее гормоны. А, Спасибо. кстати, еще как бы не забудьте про кардиолога, это могут быть отеки, то есть отеки тоже могут давать вес, Приятный тут вес, надо да? смотреть. В общем, щитовидку проверяйте однозначно, то есть исключить ее патологию нужно. Спасибо. Тут вопрос, какие препараты растительного происхождения вы рекомендуете принимать, применять при климаксе? Ой, ну сейчас просто полным-полно таких препаратов клемаланин, клемадинон, реминс, они все на растительных, они все на травах. Их нужно принимать не меньше чем 3-6 месяцев, а может быть и долго. Эффект у них накопительный, поэтому от одного-двух дней приема никакого эффекта не будет. Поэтому все-таки, ну все-таки, да, с этими их множество, боже мой, их очень много. Поэтому, mm -hmm. ну, я же говорю, или кремаланин, или кремодинон, или реминс. Ну, говорили, в любом случае это должен назначить врач. Да, а, это, а доза, да. конечно, и уже, раз, уже раз, врач, раз, да, естественно. Спрошу. Спасибо. Вот еще вопрос. Если на руках длительно не заживают трещины на коже рук, на какие гормоны нужно сдать анализ? Да, по поводу трещин обязательно сдайте витамин D, витамин C и витамин А. Это, это все анализ, потому что все проблемы с кожей – это А, Е, витамин Д и вот, кстати, цинк, потому что вот его избыток может вызывать вот эти трещины, mm -hmm. а, да, и, ну и сахар в крови тоже надо будет проверить, потому что, ну а, и я очень, я, я всегда направляю пациентов на соскоб, всегда, даже если там дефицит витаминов, мы там определяем грибок или мицелий, как бы грибка всегда. Поэтому нужно будет как витамины принимать, так и местные мази, скорее всего, противогрибковые. Ну, это видно Понятно. будет, это надо смотреть. Спасибо да. большое. А, еще вопрос. А, при эпидемическом, э, эндемическом, эндемическом зубе. Зубе, зубе, узел занимает всю правую долю. А, чего нужно опасаться в этом случае? Слушайте, ну… Э... Тут уже когда есть узел, эндемический он зуб, он как бы не эндемический уже тут не принципиально, тем более если он занимает всю правую долю, то есть там размер достаточно большой. По всем стандартам, по мировым и по нашим российским, функционная биопсия, потому что нам стоит опасаться онкологии, гормоны и ваше общее самочувствие. То есть есть э, два, э, два основных критерия, когда его надо оперировать. Если он злокачественный, тут вообще даже у вас никто ничего не будет спрашивать, его надо оперировать, убирать. И если он вам мешает дышать, глотать, вот ну, все, ну жить невозможно, то есть даже если он хороший узел, даже если он гормонально спокойный, но все, душит, давит, спать не могу, лежать не могу, все мысли об узле, это надо оперировать. Если вот этих двух симптомов нет, у вас есть узелочек, там гормонально все относительно спокойно, он вас не беспокоит, сейчас тактика это все наблюдать. Ну, либо есть препараты, пытаться это рассасывать. То есть тут тактика такая. Понятно. Она общемировая причем практика, это, это не только в России. Есть, еще есть один вопрос тоже вот по поводу узлов щитовидной железы. При тонкоигольной биопсии узлов щитовидной железы некоторый полиморфизм ядер при повторе не показало, чего опасаться, на, на что нужно обращать внимание. Вот это как раз то, о чем я говорила, функция то есть вот это, который, вот ну, как игольная биопсия, это есть ТАП, то есть функция узла щитовидной железы. Полиморфизм ядер, это значит их много и они изменены. Ну, я не знаю, там как бы должно быть продолжение, наверное, текста, там надо смотреть, чего опасаться, ну, ну, здесь функция не полная. Сейчас вот любое мое слово, оно же будет Понятно. восприниматься человеком. Да, да. Не стоит переживать, думаю, пойдите к доктору, он вам объяснит. То есть надо контролировать. Рай, тут, только как бы два слова. Но ну, я думаю, что надо просто вам, очная консультация нужна. Понятно. Да. Спасибо большое. В чате больше нет вопросов. Дорогие участницы, я сейчас попрошу остановить трансляцию, но мы не расходимся. То есть если у кого-то есть вопросы, которые вы хотите задать непосредственно доктору, Можете поднять руку мы э, вам включим э, звук и пожалуйста вы можете сами его включить задать эти вопросы доктору и пожалуйста а не употребляй... мы останавливаем Марина? Да, мы 8. останавливаем записи мы останавливаем э, трансляцию. Трансляцию, да, да. но мы не расходимся потому что мы хотим еще если у кого то есть вопросы воспользоваться э, компетенцией и задать эти вопросы и у нас есть